Приветствую всех на моем канале, в этом видео я продемонстрирую вам, как будет создаваться картина-портрет новой Монолизы, то есть Монолиза в новом стиле. Все вы, возможно, видели Монолизу в оригинале, многие из вас знакомы с Монолизой в стиле гопчинской, а это будет немного другой стиль. Рисую я ее под особенного человека, немного приукрашу, сделаю ее побогаче, поярче. И будет у меня называться «Монолиза Самвелиза». И сейчас карандашом я набросаю эскиз на холст, после я уже буду разукрашивать ее красками. И, собственно, вот, вот так вот выглядит новая «Монолиза» карандашом в эскизе. Парик очень красивый, то есть, ну, э, ну образ Мальвины. Откуда? Не совсем, да? Ну, мне понравилось, что волос, волос очень много на парике. То есть можно сделать косу, заплести. Можно на одну сторону повернуть парик. Но. Можно, как бы, закрутить такую гульку на голове, сделать хвост, такую пальмочку сделать. Вот так вот. Ну, для много образов можно сделать это. Я купила таке платье, собирает. Time of style! Вы считаете меня легкомысленной? Ой. О, Боже! Боже, це какая мама лошадь. Фу! Глянь, ты волосата грудь. Я вам скажу честно, если я был беременный. Вот плоду, оно не мешало. Плод бы лежал спокойно. Вот вообще, тут ничего не дали. Вот тут все хорошо. Вот тут. То есть вообще, нема ни резиночки, ничего. Вот беременность, беременеть сколько хочешь. Хоть и вот так. Ну вот смотрите. У меня такой живот, вроде и беременный. Вот. Если вдруг кто-то представил, ну, ребенку грудь тогда пососать, то ты так делаешь и сосешь. Вот. По-моему, хороший магазин. Пописать тоже. Поднять и вот так платье. Пописать. Можно Можно стоя писать. Женщина вообще удобно. Что, найдем без трусов и в платье. Не надо ничего расстегивать. Ни шорты снимать, ничего. Настала, так задрала, пописала и пришла. Ну, хорошее платье. Я умею молотить, умею подбалачивать, умею шарики крутить, карманы выворачивать. Ой, лимончики, вы мои лимончики, я растёт я у на балкончике. Ой, лимончики, вы мои лимончики, а вы я у на балкончике. На базаре шумгам идут все разговорчики Кто-то свистнул чемоданы и запел лимончики Ой, Лимончики, вы мои Лимончики Где растете устаете на балкончике Где Лимончики, вы мои Лимончики А вы растете устое на балкончике ха нагиба, нагила Нагила-Ха-уа! Нагила-ха-уа! Нагила во временем истину Ха-уа! И лава, не слыха. Хабак, не слыха. Хабак, не слыха. Только вышла на балкон тоже свистнула лимон. А лимоны тут и там за лимоны жить на Ой, лимончики, вы, мои лимончики, а вы на телке на балкончике. Ой, лимончики, вы, мои лимончики, а вы на тёке, на балкончике. я а у тети ночевал, у тети были гости. Я у тети попросила, но сказала после. Ой, лимончики, вы мои лимончики, я на селке утою на балкончике. Ой, лимончики, вы мои лимончики, я на селке утою на балкончике. умею маботать, умею подмолвачивать Умею шарки крутить, карманы выворачивать Ой, лимончики, вы мои лимончики я растете а у Сони на балкончике? Ой, лимончики, вы мои лимончики А вы растете а на балкончике? Машина голубой обезной А мы с тобой одни сладкая луной, луна так на половинку абрикоса, которую я так нежно целуя вожу по шершавым шершавым губам твоим mm -hmm. на крошу чёрном саду абрикосы цвета луны, да на самом платье принес туша любил меня ты три раза подряд на трушу. А абрикосы, я дам тебе насовсем Я все отдам, все отдам насовсем Если сама не съем Это я ничего не сказала Ой, не целую ночь, первым лучом А я сижу и ем твои абрикосы Да пошел ты, милый, лучше просьба Я без помощи твоей обойдусь А впрочем на в чужом саду Абрикосы цвета луны На локтовом плотке принесу Чтоб любил меня ты Натрушу абрикосы, я дам тебе насовсем Я все отдам, все отдам насовсем, если сама не съем Натрушу в чужом саду абрикосы цвета луны На носовом платке принесу, что любил меня ты Натрушу абрикосы, я отдам тебе насовсем я все отдам, всё отдам, я сам с тем, если сама не съем, если сама не съем, если сама не съем, если сама не съем, мальчик мой, ха-ха-ха, ты, ты, ты на парк, я напал? то тебе в и ей выки, понял? Думай, что а робишь, доставай тетюрку, пока я добра, на! И вот, собственно, наша Самвелиза готова. У нас Самвелиза это не бедная какая-то монашка, а гламурная понянка, у которой все замечательно и все хорошо. Эту картину можно рассматривать, ее можно читать, и в любом случае она вызовет улыбку и подымет настроение. Я оформила данную картину в такую вот золотистую рамочку с черным, она очень подходит к картине, покрыла защитным слоем несколько даже лаком и уход будет очень простой за этой картиной, просто протирать тряпочкой от пыли по надобности. И, конечно же, эта картина отправляется в подарок человеку, который и вдохновил меня на написание, создания данного шедевра. И все вы уже догадались по названию видео, что это подарок-сюрприз Самвелу Адамяну. Вот такой вот портрет, картина Самвелиза. Я не великий оратор, не владею ораторским искусством, но я над этим работаю, поэтому все свои пожелания я изложила в письме Самвелом. То есть письмо ходатайства картине прилагается. И естественно, как же я из Киева не отправлю конфеты Вечерний Киев? Ну, конечно же, отправлю. Мой муж долго почему-то искал вечерний Киев Рошен. Наконец-то его нашел, принес домой. И тут мы вспоминаем, что ты не дружишь с Рошеном. Но даже в таких случаях есть выход из положения. Та-дам! Смотри, не Рошен. Все, как ты любишь, никакого Рошена. Все, конфеты можно есть. Дорогой Сэмвелл, я очень хочу, чтобы ты этот подарок принял с юмором, и у тебя будет вот такая примерно реакция. Спасибо тебе за большое вдохновение, за твои видео, за твой талант. Твои видео просто на ура заходят под любым соусом и прекрасно поднимают настроение. Хочу пожелать тебе и твоей семье, родным, близким, крепкого здоровья, благополучия, счастья, радости. Мамочка пусть скорее выздоравливает от всех недуг, долголетия ей. Тебе крепкого здоровья, вдохновения, благополучия, успех во всех делах. Пусть тебя окружают только хорошие люди» которые желают тебе только добра, и ты отвечал бы им взаимностью. Также счастье. И чтоб ты ощущал его всегда. Я думаю, счастье – это все-таки, когда у твоих родных и близких и у тебя все хорошо, что тебе приносит радость и удовольствие то, чем ты занимаешься. Ну, это, конечно, лично мое мнение, может, у кого-то другое на этот счет и, пользуясь случаем, передаю всем твоим родным и близким огромный привет. И, конечно же, хочу пригласить всех на свой канал. Приглашаю, ознакомливайтесь с моими видео, смотрите мои видео, чем я еще занимаюсь, в каких стилях я пишу еще картины, портреты, пейзажи. Также с моим творчеством это всякие подделки, рукоблудничество, да, и немного там есть видео о моей жизни, так что можете ознакомиться, подписаться на мой канал. Еще раз, МВЛ, большое спасибо тебе за твои видео, за тот позитив, что ты даришь людям. И на этом, пожалуй, все. Я еще сейчас фотографирую в разных ракурсах картину, и вы уже сейчас можете посмотреть фотографии картины сам А с вами мы увидимся в новых видео. До новых встреч. Пока-пока. Подпишите -пока. свои отзывы.